С вами снова на рыбалке выбрался я на свое старое место на котором я последние, на лет пять регулярно ловлю но в этом году я еще не был то есть практически год прошел с того момента когда я здесь последний раз был место очень интересное это протока по-моему волчья называется надо будет посмотреть по карте по-моему, волчья здесь вот есть такая как заводь небольшая вот протока основная и вот завод, и в этой заводе вот если вам видно там вот пузыри идут вот здесь где-то глубина 2,5 метра, но сейчас вода немножко упала, наверное, сантиметров на 20 пускай где-то 2,30 будет карась здесь разный, но как правило это больше ладошки, то есть хороший жирный карась, за которым я в принципе сегодня и приехал, сегодня будет исключительно рыбалка на карася то есть мне бы не хотелось ловить ни красноперку, ни плотву, ничего другого. Вот именно хочется карася половить. Взял я из насадок сегодня червя. Но я взял его немного, потому что планирую в основном ловить на сладкую кукурузу. И опарыша. Сегодня я опарыша не забыл. Сегодня я его взял и буду подсаживать для того, чтобы расшевелить. Единственное, что меня сегодня настораживает, это то, что нет ветра, но это в принципе хорошо. И нет течения. То есть вода немножко в зеленке. Это минус. Но сейчас будем кормиться и смотреть, как оно все это будет. Я надеюсь, что чуть-чуть позже воду толкнут. И вода, соответственно, немножко станет более прозрачная. Ну и рыба, соответственно, более активная. Все, сейчас кормимся и обязательно включусь. Прикормка у меня пшеничная каша с добавлением гороха и перловки. Ну, не молотый, а сеченый горох. Вот. И вот такую покупную прикормку я использую от фирмы «Фанатик». «Карась сладкий». Очень похучая, очень классная прикормка. В принципе, всем рекомендую. Стоит пока что недорого. То есть, поэтому стоит, я думаю, сделать запасы. Как раз вот август идет, сентябрь, когда начнется жору карася. Я думаю, она будет очень востребована. Поэтому советую. Вот смотрите, вот такая получилась у меня прикормка. То есть, она светлая, очень-очень похучая. Вот если вам видно, вот крупные фракции, это горох, там перловка есть. есть и она вот такая, как пластилин. Для того, чтобы она там не вымывалась и хорошо лежала на дне. Сейчас кормимся. Блин, главное поплывок сломать. Ловлю я недалеко, наверное, метра три от лодки. Там глубина хорошая. Сейчас, конечно, пока я тут закидываюсь, я ее напугаю немножко. Ну, в принципе, она и так подходит минут через 15, не раньше. Сейчас нормально так закормлюсь потом уже меньше докармливать и пугать ее надеюсь, мне никто не помешает рыбачить потому что по этой протоке частенько лодки моторные ходят но они же без тормозов они валят и все и после этого рыба минут 15-20 боится подходить ну все, закормился ждем ребят, ну как я и говорил, моторки ходят но этот хоть более-менее адекватный, избавил ход смотрите, что произошло на воде после того, как он прошел это, видно, мелочь стояла, а вот тут внизу, видно, травка, и она вся сполошилась. Он карасик подошел, пузыри пошли. Ну, давай, дружок, бери. Ах, поразивал поклевку я. Познаками, пока камеру включил, уже все. Сбила кукурузу. Теляпия. Мы ну, ее, конечно, отпускаем, но честно говоря, рыба такая задротная. Задалбывает капитально. Краснобер по сравнению с ней просто отдыхает. Пришлось менять место. На том месте были поклевки крайне осторожные. И, честно говоря, мне кажется, это был не карась, а теляпия. Ну, либо мелкая красноперка. Мои опасения пока что подтверждаются. То, что не было течения сыграла свою роль сейчас вроде его немножко дают но я все-таки попробую найти и другое место в этой протоке кстати очень интересное место по красноперке она однозначно есть гуляет и по хищнику я думаю можно будет уже со спиннингом как-то выехать и опробовать свои новые китайские снасти обзор на которых я уже делал на канале ну какой обзор так распаковка и хочу проверить их в деле Посмотрите, вот какие места просто шикарные здесь кстати может быть еще и голавлик в общем надо выходить со снастями пробовать все обкидывать коряг здесь много нависающих кустов и деревьев тоже много вообще просто шикарная протока очень красивая. Интересно. Вот этого завала не было. Это, наверное, когда у нас был ураган. Просто дикий ветер. С дождем. А вот в этой местности даже град был. Вот видно, завалило дерево. Да, вот видно, что завалило ее. Ну, потенциальное место для щуки. А вон там дальше уже выход на открытую воду, так называемое море. место и только закинул вон туда в то окошко и вот такая красноперочка небольшая меньше ладошки но поклевка была моментальная то есть сразу схватила сейчас буду пробовать на что она вообще клюет взяла она непосредственно на червя и на опарыша сейчас попробую посадить кукурузу и посмотрим что будет Ах, ребята, сход. Обидно. Ну, вроде неплохой такой экземпляр был. Сейчас попробуем его доловить. Опять наживлю кукурузы и опарыша. Рыба есть. но у кого хрена она не берет. я не могу понять. Причем карась. Вот кувшинки, которые вдоль вот этого прогала, они шевелятся. То есть карась там стоит, просто стоит. Чего не выходит, не могу понять. А когда выходит, вы сами видите, какие поклевки. Ах, ты же заразил. Давай, давай вылаживаю. Вот. О. сюда. Ну, вот такая мелочь. Всего черева, червя раздолбала. Думал, что карась. Сейчас еще парика подкину на него. Чтоб он повеселее там двигался. Вот первый карасик на сегодня. Ну такой. Меньше ладошки. Но берет же он. Как же он тупо берет. Вообще просто тык-тык-тык-тык и все. Нет нормальной красивой поклевки. Я понимаю, конечно, что жара. Уже, наверное, градусов, не знаю, наверное, 28. Но так просто драконить меня. Это надо уметь. Я как раз камеру выключил которая с зумом перед самой поклевкой. Ой, вот пока что один. Червь. Пока что рулит червь. Как только я кидаю червем, сразу идут поклевки. И значительно бодрее, чем на ту же кукурузу. Я понимаю, что это может какая-то мель, но когда поплавок просто стоит, кайфа никакого, когда он начинает играть, уже веселее. Карасик, очень небольшой, клевал, конечно, как красноперка, вот такой симпатичный. Его в садочек, пока потом мы их обязательно отпустим. Что-то жара, конечно, неимоверная. Я думал что сегодня будет так прохладненько, потому что с утра было так облачно, не жарко, хорошо. Ошибался. Хорошее хороший карась ребята сход сход это просто пипец это просто пипец а карасик был ой какой хороший такая красавица красноперочка и клюют достаточно на большой глубине то есть глубина порядка метр восемьдесят и вот такой краснопер там я ее потом обязательно выпущу потому что я сегодня красноперку все выпускаю но это так для статистики хотя карасей я тоже повыпускал с прошлого места там что поймал <coughs> общем, рыбалку продолжаем материала будет много <coughs> единственное что что именно выбрать что будет интересно это конечно уже сложнее красным перочка Красноперочка. Вот это хорошая уже красноперочка. Вот смотрите. Уже практически ладошка. Такую приятно вытягивать. Что, может сегодня хоть красноперки наловлю. Иди сюда. Мне нравится, когда идет поглевка в лед. Ну, конечно, мелкий краснобер. Не бог ведь что, но все же. Я его потом обязательно выпущу. Друзья, на сегодня все. Буду заканчивать. Хотел сегодня найти жирного карася, хорошего карася. У меня это не получилось. Мои опасения по поводу того, что нет ветра и нет течения оправдались. Я же один раз попадал на такое, что клево практически не видел. Сегодня клюв был, конечно, но не было крупного карася. Мое место, на котором я несколько лет подряд ловлю себя, также сегодня не оправдало. Я искал рыбу по кувшинкам и траве. Нашел я карасика но небольшого в основном конечно клевала красноперка поймал я сегодня наверное голов 15 не больше ну и соответственно большую часть уже отпустил сейчас покажу что на последнем месте мне удалось поймать ну и также соответственно это все выпущу следующую рыбалку планирую на спиннинг как я уже говорил будут свои китайские обновки разлавливать ну и все на этом все сейчас покажу что поймал выпущу и до новых встреч ну вот, красик красноперочка сейчас я их подпускаю потому что мне они не нужны да сколько здесь 6 голов ну да и около десятки я еще выпустил